Привет! Ты все еще ищешь перспективную и дорогую нишу для получения прибыли на YouTube? Смотри это видео и ты узнаешь, как освоить нишу и начать получать прибыль на самом мощном, самом эффектном канале трафика YouTube. Это видео будет полезно для тех, кто задумался о создании канала, о его монетизации, либо владельцам молодых каналов, у которого есть канал, но нет прибыли. Согласитесь, интересно получать образование и на этом зарабатывать неплохие дивиденды от YouTube. Ниша образования. Школьные или вузовские предметы, обучение фокусом, Обучение иностранным языкам Обучение различным видам танцев Делаем своими руками Обучаем футбольным финтам Самообразование Обучение фото или видеосъемке Обучение очень перспективная ниша. Учить не учи, это интересно, весело и забавно, и вы еще за это будете получать доход. Правильно выбранная ниша это гарантия успеха и получения дохода с вашего канала. Создавайте правильный и интересный контент, а эти восемь советов помогут сделать вам ваш канал успешным и прибыльным. Приготовьте контент-план.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 Проработайте плейлисты и сделайте группы в социальных сетях. Проработайте стильные обложки вместе с дизайнером. На нашем канале мы собрали 33 популярные ниши для развития прибыльного и популярного канала. Посмотрите на них, подпишитесь на наш канал «Видео для бизнеса» и получайте полезный и интересный контент. Всего доброго, до свидания.